Ребятки, всем привет! Вы на канале Майкл, меня зовут Иван. Сегодня я вам покажу свой бой на объекте 430У. 10 уровень. Это одна из последних новых моих машин в ангаре. Попал я на карту перевал. А, повезло, попал с восьмерками, без артиллерии. А, это сетап такой, который. Может присниться только в самом лучшем сне. Значит, что у нас здесь? Немного десяток, остальные девятки, больше. Ну, по -пол команды девяток, остальная половина. Вернее, оставшаяся часть. Это восьмерки. В общем, много девяток, но восьмерок. Это, кстати, я заметил только вот когда стартанул бой. Ну, там что-то я смотрел, я уже не помню, в общем. Поехал сразу в центр. Хочу вообще ехать сразу же на правый фланг, потому что там можно нормально будет продавить. Налево отсюда я не езжу. Потом посмотрел, что нет ЛТ-шек. Решил, можно просветить центр попробовать. Но маленечко я переоценил свои силы, потому что, как вы можете видеть, обзор у меня не максимальный. По миникарте видно. Ну, вот так вот решил встать. Думаю, все равно меня никто не просветит. Можно постоять маленько посветить. Команда разъезжается у нас, в принципе, не очень хорошо. Направо поехало мало машин. Налево поехала побольше. В центре. Ну, в принципе, Т-30 нормально прикроет, но. Да, в принципе, там достаточно машин, нормально. Еще и Скорпион туда подъехал. Направо никто не поехал. В итоге никого не засветил. Попытался подъехать поближе и все-таки засветил медленного коня 9 уровня, подсветил, дал ему плюху, нормально, засветился, но я понимаю, что меня здесь никто не прострелит, потому что артиллерии нету, можно спокойно отсветиться, аккуратно развернуться и все, вот я уехал, без каких-либо опасений. Хотя, однако, он кто-то там пытался меня прострелить, пытался меня достать. Естественно, не попал. И я уже уехал оттуда. Ну и решаю поехать направо. У нас там всего было три машины, они нарвались на просто пол команды. Естественно, саму АСМ уже отскочил в ангар, продолжают раздамаживать наши машины. И я понимаю, что пахнет жареным, отскакивает в ангар СТБ-1, это уже тоже опасно, я решаю развернуться, зову назад СТА-1, но я понимаю, что он уже не вернется, приходится уходить самому, показываю ЕСОТому, что давай, братан, назад, делать там нечего, иначе нас порвут как ту грелку, как этого СТБ разорвут в клочья, в общем, отступаю к центру, а счет у нас уже 4-0. То есть на правом фланге слились трое, еще один слился слева, я так понимаю. И вот аккуратно объезжал, получилось не очень аккуратно. Дали плюху по Скорпиону, могло прилететь мне, хоть я и был без засвета, но просто могли по нему не попасть, отдать мне. То есть мне надо было еще дальше, глубже объезжать, вообще пропустить этого Скорпиона, не знаю, как по другому объекте. Решаю принимать из-за этого камня, вот посмотрел сейчас, что в центре меня могут прострелить. Отъехал маленько, посмотрел, все, я в сейве. С центра меня не прострелят. Так, там засвечивается 4СУ, ЕСОТ его принимает хорошо. Я туда же стреляю, у меня ну, не залетает, не попал. Да и стрелял я не, не очень правильно. Но я особо не лезу, не вылазю, не свечусь, потому что лишний раз не надо, чтобы люди знали, что я здесь на, на помощь у е -100. Но я честно вам скажу сразу, он, конечно, неправильно изначально встал. Чековый центр, никого нету. Но и стою, жду, потому что вот е начинает получать. Подсвечивается Эмиль, убегает быстренько назад. е танкует, но дела у него обстоят очень-очень нехорошо. На левом фланге тоже послевались, а ребята, которые вниз слезли, спустились на центре, одна машина слилась. И вот как раз тапок в чате ругается, что плохие люди и так далее. Я сейчас видел, что на центре по миникарте светила СТ-55А, но не стал на нее смотреть. Дождался, пока выйдет Центурион 5.1. Ну, просто решил подождать, забрал Центуриона. И вот начинают ребятки нападать на нас с центра. Уже трое. Стандарт Б, Т-55А и Объект 263 Даю две плюхи стандарту. Танкую два снаряда. Три снаряда. Стреляю по Эмилю, но снаряд пошел не... высоковато. Не пробил я его. Далее. Продолжаем. засвечим еще с 8. Тут оборзевший 2 3 бортом стоит. Наказываем его за это, потому что так это оставлять нельзя. Еще и конкер приехал. Тот, которому я дал плюху. Даю ему еще одну плюху, танкую. Ага, он мне бьет по лючкам, но не пробил. Еще плюху даю. Нормально, пока размениваемся без. Конкера забрал 4 четверку. Тот его еще раз дамажил и добиваем его. Нормально, отскочил в ангар. Минус ствол. В итоге 4-9 счет уже. Стандарт ловим перекатки, отлично. Но у нас отскакивает в ангар е сотый, к тому же. И посмотрите, справа три машины, слева три машины. Надо минусовать стволы, иначе я здесь не выжил бы. Вот стрельнул по Эмилю, но там, видать, камень, не попал я. И что делать? У меня на прикрытии две ПТ. Полувертуха заходит в Эмиле, отлично, забрал ствол, минусанул. Дальше я понимаю, что надо забирать 430-го. Это самый серьезный противник, хоть и шотный. И у меня это выходит, отправляю в ангар. Тут нападает стандарт. Благо я успел уйти, его забирает конвей. Тут уже нападает 55А. Ставлю его на гусли с пробитием, танкую пушкой. Его еще дамажит. Не попадает по мне 703-й. Он меня пробивает, я его пробиваю. Он уходит от меня вообще шотный, хотя приехал фловый. И вот тут я допускаю ошибку, я хочу его добить получаю плюху от 703 -го. еще одна плюха, блин потерял пол хп но танканул благо юдаса и тут добивает конвейт и 55а но ну, маленечко наказываем 703, хотя опять же ценой своего хп тоже опять же неправильно сделал, но благо что ствол минус, урон в плюс хоть и потерял ценное хп и уже счет 11-9, ребята слева, слева у нас ребята тоже смогли там более-менее выстоять в общем, крутился здесь как это, как белка в колесе, а ручки вспотели, затрясло, но я собрался, однако еще не все, еще фуловый с восьмерка, но я не стал думать, что у меня десятый уровень, значит я его победю, решил я все-таки сыграть более-менее аккуратно. Даю прям в башку ему нормально заходит 4 сотни, он не попадает, это меня радует, но все равно я на него не вылазил, потому что вдруг, если он сейчас зарядит голду, все это, я уйду в ангар, показываю Т-30, что Друган, вроде помоги. Алло, он там, причем я смотрел, фуловый был, ну или почти фуловый. пингу ему помоги, но Т-30 не реагирует. Решаю сам добивать. Я вот стрельнул в землю, убил землю, плохо сделал это. Он меня пробил. Причем, да, он уже на голде, его ошибка, что он не пошел меня добивать. Опять даю ему в башку, хорошо заходит. Он начинает на меня нападать, я понимаю, что надо танковать только гуслей. И делаю движение вперед, он меня не пробил. Я ему дал плюху, и он остается шотный. Икшон вообще, и все, я в него упарываюсь, он на меня даже не смотрит. Я его добиваю, скорее всего, наверное, я ему кританул укладку, потому что он просто на меня перестал вдруг смотреть просто ребята вот <laughs> такой на центре экшон произошел остановили турбослив с центра и справа нападали блин сколько там получилось кабин 7-8 наверное и всех их убили у меня уже 6 фрагов 6 800 урона я тут <laughs> весь дрожу, у меня ручки трясутся, ну, думаю ладно надо доигрывать еще 900 хп у скорпиона и он забирает у нас т 10 За это мы его наказываем. Так, я решаю, что не надо на него бычить. Он может меня пробить и нормально от борта танкую. Добиваю его с поджогом. И все, бой закончен. 7 фрагов, 7 725 урона, ребятки. Это просто жесть. Сейчас я вам покажу свои скриншоты. Так вот результаты боя, это общий результат боя мастер, куча медалек, дали отметку на ствол, у меня немного боев на этом 430, м поэтому ну, отметка первая и она очень кстати. Стальная стена, основной калибр воин, 32 бона дали, это я применил бонус э, к опыту и всего получилось общее 17867 опыта. 188 500 серебра. Общие результаты боя. Топ-1 по урону. 7725. Следующий после меня идет только Т30. Три с половиной тысячи урона у него. Отлично. Топ-1 по фрагам. 7 фрагов у меня. Следующий идет Т10. У него 3 фрага. И далее топ-1 по опыту. 1401 единица чистого опыта. И подробный отчет произведено выстрел 25, прямых попаданий 21, пробитие 20 не совсем все гладко, но ну, достаточно, мне прям нормально всего нанесено урона 7725 единиц ребята, это у меня рекорд не только на этой машине, а вообще по аккаунту предыдущий мой рекорд был 6600, там с чем-то, если я не ошибаюсь, это был на Т57 Хэви то есть я перебил свой рекорд, установил новый, и впервые перевалил за 7000, даже за 7500 урона. Следующий предел, который надо будет перешагнуть, это 8000 урона. Далее, заблокировано броней 3520 единиц, и урон, нанесенный с моей помощью, 757. То есть общий суммарный урон вместе с насветом, ну, я перевалил за 8000 получается там наверное почти восемь с половиной тысяч просто я доволен как никогда <laughs> просто отличный бой ну и по фрагам повреждено машин 10 уничтожено 7 серебра дали мне грязными 188 568 единиц чистыми получилось 128 269 единиц серебра Просто нафармил на десятке 120, почти 130 тысяч серебра, вообще ништяк. И 32 бона дали за этот бой. Вот такие результаты боя. Просто отличный бой. Установили рекорд по урону, остановили турбослив. Нафармили почти 130 тысяч серебра. Прекрасный бой, мне понравился. Смотрите сами, пишите свои комментарии оценивайте, ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому не понравилось, подписывайтесь на канал, всем до встречи, спасибо и пока.